Добрый день, с вами я, Богат. Сегодня я вам покажу, как настроить настройки приватности. То есть, чтобы на вашей стене были только ваши посты, и чтобы никто другой из ваших друзей не мог писать на вашей стене. Для этого заходим в настройки. Меняем обязательно язык. Язык нужно поменять на English US. То есть, язык у нас должен быть только English US. Видите, вот он. English US. Английский. Это для того, чтобы дальнейшие наши скрипты и поиски работали правильно. Потому что Facebook ищет у нас только по этому параметру. Обязательно меняем English US. Ставим. Дальше. Заходим Timeline and Tagging. Значит, здесь меняем приватность для друзей. Выбираем. Значит, Здесь у вас стоит, наверное, «Friends». Это друзья могут постить на вашу стену, но мы выбираем «Only me». «Only me» выбираем. Следующий параметр – это делать пометки на ваших фотографиях. Выбираем «Enable». И третий параметр – это тоже параметр размещения тагов на вашей стене. Тоже выбираем «Enable». Таким образом у нас получается следующие настройки приватности. Значит, постить на стену можете только вы, only me. Сделать таги фотографий не может никто. И э, на фотографиях размещать ваше имя и отмечать вас в фотографиях не может никто. Таким образом, мы с вами готовы и мы настроили настройки приватности таким образом, чтобы э, никто не смог э, постить на, ваших, на вашей стене. Следующая настройка, которую мы обязательно должны сделать, это э, выключаем видеозвонок. Выключаем видеозвонок для того, чтобы никто не смог вам позвонить. Потому что чем больше будет друзей, тем больше будет желающих. Вот здесь можно выключить его на 1 час, можно на 8. И можно выключить на «постоянно». Мы его выключаем на «постоянно», чтобы никто вам не звонил. Дальше. Следующая настройка – это «включить и выключить чат». Чат мы обязательно включаем. Пусть люди вам пишут, чтобы аккаунт у вас был живой. Ну вот и все по настройкам приватности. С вами я, Богат. Все инструкции, все ссылки под данным видео. Ставьте лайк, делитесь видео и пишите свои комментарии. Всего доброго, до новых встреч.